Вот приехали э, с города Краснодара за Камазом. Камаз очень хороший, всем рекомендую. Отличная техника. Будем ехать обратно в Краснодар. Спасибо. Спасибо.